Ты что, нашел время, когда заняться ремонтом? Хватит греметь! Хватит греметь! Скотина! Хватит! Хватит!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 Кто ты такой? Кто ты?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 Несчастный случай.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 Тебя лучше приехать и увидеть своими глазами, мне нужна твоя помощь. Хорошо, я понял. В тебя направляется патрульная машина, будет где-то через час. Хорошо. Хано, ты единственный, кто может мне помочь. Спасибо. Слишком рано, да? Что? Все в порядке? Внутри? Тебя ничем не проймешь, да? Как знать? Давай посмотрим. <свят> Ты уже знаком с офицером Гуманом?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 Ее сын умер четыре дня назад. Я был на похоронах и на поминках. Ты понимаешь? Он появился из ниоткуда, сел на свое обычное место. Я дала ему хлопья и налила молока.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 Верно, я помогу тебе. Вытяни, я оставаюсь тебе помочь. Руку, помоги мне. А что? Оно. Оно. Высасывает. Высасывает кровь. Высасывает кровь. Что-то внутри шкафчика. Пьет кровь. нет нет не стреляй помоги мне а, черт что как же больно а, а, а, а.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 Почему я должен? Давайте не будем попусту тратить время. Оно слишком быстро бежит.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 Это он. Розенток. Mm -hmm. Да. Сейчас он выглядит иначе. Вон там. <звы> У него обгорело лицо. Но это он. Он пришел с вами. <звы> сценарий и режиссер Демиана Умня.